Привет. Два дня назад поменял фильтр на воду. Он у меня был белый, белый. Два дня прошло. Два дня. Я давай. Приоткрутил и уже поменяем. Сейчас. О! Красавец! Красавец! Ох! Слизь все! Вот он! Вот он наш фильтрец! Ну это капец! Весь ржавый! Ужас, ужас! Ужас полный. Так, ну что. Полоснуть чуть-чуть надо. О, ржавчина потекла. Так, сейчас возьмем. Протереть же. Протереть надо. Так, О, сейчас мы включим чуть-чуть водичку. Ой, все хорош. Во. Вот так. Так, новенький фильтрец, беленький. его по центру фильтр у меня стоит тонкой очистки сразу поставил о чистенький пойдем на место ставим оп так следил наверно Сейчас и посмотрим. Оп. Вот. Проверим. Стоит ровно он по центру. Ну и пускай стоит. Поехали. Закручиваем. О, я уже вижу, съехал. Угу. Это нехорошо. Так, сейчас я... Угу, съехал. Съехал. Так, вот, ну-ка попробуем другой стороной. Вот так вот. Прирмм, чтобы правней стояло. Вот. Вот так как-то. Вот вам и вся водичка. Оплатится а за хорошую, за чистую. Буквально, я говорю, два дня. Два дня буквально я тому назад ставил. Два дня назад фильтр менялся. Так, вот такой ключик у меня специальный зажимной. Оп, все, подзажали. Теперь давай, вот. потихоньку пускаем водичку. Оп. вот и все сразу видно белый белый фильтрик но уже уже стал не белым за одну минуту точнее за одну секунду из белого он превратился в рыжий Превратился сразу в рыжий фильтр. Вот так вот. Вот такую мы пьем водичку с рыжим фильтром. Вот так вот. Классная водичка. Рыжая. Жава. Вот так вот. Спасибо за внимание. До свидания.